Я не знаю, какой вот запрос по блокчейну, у меня нам точно пришло много запросов, откройте курс по майнингу и как можно скорее, потому что вот э, хотят быстро научиться майнингу, где найти, и вот очень много вопросов было мощности, как этому научиться, что для этого а делать. Вот здесь я бы, я, бы, я бы в эту тему не смотрел, а сейчас вот Виталик может прокомментирует, но на самом деле роль майнинга в ближайшее время будет снижаться и снижаться, особенно с выходом Proof of Stake и новых форм верификации транзакций. Это с нашей точки зрения. Не очень перспективная тема. Виталь, хочешь прокомментировать да, побольше? Здесь, да, сложная тема, я думаю, потому что сначала, там, если, ну, майнинг, это, понятно, есть такой, можно об этом думать как бизнес, там, вкладываешь деньги, потом, если, прямо, у тебя есть возможность получить электричество, или, там, получить, там, охлаждение, там, место, газ, да, дешевле, чем все остальные, то можешь майнить и получать нормальную прибыль. Но... Есть, я думаю, еще много людей, которые считают, что как будто если, там, например, страна получит 15% всей, всей биткоин сети, то это, это даст стране, например, какие-то политические преимущества или какую-то власть. Да? Но я бы сказал, это на самом деле не очень правильно, потому что ну, сначала мы вот тут видим, что Реально, там, понятно, есть страна, где больше майнеров, есть, есть страны, где меньше майнеров. Сейчас, например, там майнеры вот, в Китае вот, сильно пробовали увеличить этот размер блоков, и им все, реально все равно не так хорошо и получилось. Я бы сказал, что если там, хочешь вкладывать деньги, чтобы больше уметь в, влиять на будущее этих сетей, то более правильно это не поддерживать майнинга, а более прямо поддерживать research and development там, и разработку технологий внутри этих систем. I the потом еще один момент это то что цены обычно низкие, электричество когда низкие очень часто низкие потому что либо есть субсидии или есть совсем нелегальные способы там как электричество бесплатно получить и понятно что если это частная компания которая просто думаешь о себе но ну, понятно можно там субсидии эксплуатировать можно там деньги воровать и вот пожалуйста там, стоимости низкие зарабатываешь нормальные деньги но с точки зрения государства эти стоимости эти конечно нужно вкладывать в ну, в расчет. И если эти сто... стоимость этих вольт субсидий вложить, то может быть, что операция майнинга, которая, не включая этого, была бы прибыльная, на самом деле будет получать убыток. То есть в этом нам идти нужно аккуратно. То есть совет твой это R&D, да? Это вопрос в applications да. двигаться, именно да. в applications а не двигаться угу. в такой стопроцентный угу. э, майнинг, который будет спекулятивный, да, похож. Да, да.